несколько дней, как мне очень хочется раскрыть, озвучить ту тему, которую мы сегодня будем рассматривать, о которой я хочу довольно подробно рассказать сегодня. Это тема любви, тема зависимости и тема освобождения. Так как канал у нас духовный, о духовном пути, то естественно все эти термины любовь, зависимость и освобождение, они имеют очень большой духовный оттенок, то есть это не та любовь, которая чаще всего происходит в повседневности, это влюбленность, романтика, не об этом речь. И не та свобода, о которой чаще всего думают, то свобода ⁇ это ⁇ делаю, что хочу ⁇ О тех аспектах, духовных аспектах ⁇ любви, свободы ⁇ какие бывают, встречаются, какие, собственно, должны быть на пути родных душ. Мы говорим в основном о пути родных душ. И то, о чем мы говорим, очень близко, понятно, всем людям, кто встречал свою родную душу. Когда мы встречаем свою родную душу, мы испытываем совершенно невероятную любовь. А, но в самом начале нужно оговориться, что имеется в виду под терминам ⁇ родная душа ⁇ Кто, может быть, не так давно смотрит наш канал, вы, наверное, еще не в курсе, а те, кто уже давно, наши постоянные зрители, они все понимают, они все знают. А можем, могу рекомендовать вам просмотреть видео, которое, в общем-то, подробно поясняет, что такое родная душа. Родная душа – это целая группа встреч, в которую входят и близнецовые половинки, говорят, близнецовые пламена, родственные души и кармические партнеры. Почему мы объединили это все под одним термином родная душа, потому что при всех этих встречах, близнецовая половинка, родственная душа, кармические партнеры, вы испытываете невероятную духовную близость, испытываете очень сильное духовное, душевное притяжение, очень сильное. И в голове, само собой, рождается слово родной или родная. Вот поэтому называется родная душа, потому что вот это духовное невероятное родственность. Итак, когда вы встречаете свою родную душу, в любом случае, будь то близнецовая половинка или родственная душа, вы испытываете колоссальную любовь. Вот поэтому часто путают встречу близнецовой половинкой с родственной душой. Но сейчас мы об этом говорить не будем, просто я упомяну. Но также иногда при определенных обстоятельствах и встреча с кармическим партнером, особенно с гармоничным кармическим партнером, она вызывает очень мощные Духовные мистические переживания, переживания единства, переживание необычайной любви, переживания того, что вы всегда как будто бы знали друг друга. Хотя, конечно, видите этого человека в первый раз. И вот это невероятное мощнейшее притяжение. Опять-таки, подробно не буду я об этом говорить, есть у нас отдельное видео про то, что испытывают родные души при встрече. Потом здесь будет ссылочка, наверное, и вы при желании можете посмотреть. Но вот это отметить просто необходимо, потому что вы испытываете невероятную, колоссальную любовь, духовное роство, притяжение, единство, духовное единство. И казалось бы, вот эти все а, переживания, они могут иметь ну, только положительный оттенок. И поначалу, как правило, так и есть. То есть вы на небесах, вы в космосе, вы испытываете божественное по-настоящему без преувеличения Божественной Любовь. Идет связь по РД-центру. Вот я показываю его здесь, вот здесь, ниже Анахаты, в верхней точке солнечного сплетения. Вы чувствуете мощнейшую связь, как жгут протягивается от вас к родной душе. И чувствуете по Анахате. И, соответственно, зависимость, она тоже ощущается вот именно в этой вот области. сердца. Анахата, РД-центр. То есть вы чувствуете, что с неимоверной силой тянет вас к этому человеку. Но очень часто бывает, что встретиться или даже просто общаться вы не можете. И вот эта невозможность близкого общения, близких встреч, она вызывает просто колоссальную боль, невероятную боль, которая не входит ни в какое сравнение с той драмой, которую испытывает при Обычных романтических отношениях. Это совершенно чудовищная боль. Это адская боль. И люди зарабатывают на этом подчас психосоматические заболевания, в первую очередь заболевания сердца, м -м -м, нервные различные расстройства. Причем седативные средства, транквилизаторы, не помогают, как правило, или требуется какая-то просто ударная там лошадиная доза, для того, чтобы человек вообще ничего не чувствовал. То есть энергетика вот этой зависимости, она совсем другая, она колоссальная, и вы испытываете буквально, ну, ад. Вот невероятно тяжелые переживания, и не только психологические, не только внутренние, эмоциональные, но и соматические. То есть вы да, можете даже, не дай бог, конечно, зарабатывать, заработать на этом деле психосоматическое заболевание, но если даже этого не происходит, и заболевания как такового нет, то вы чувствуете, как сердце разрывается, вы чувствуете, как вот здесь, вот из РД-центра, как жгуты натягиваются, как будто бы тянут вот такими резиновыми, толстыми, жесткими жгутами, и у вас все изнутри вот это все выворачивается. То есть очень большие страдания, очень большая боль. И это, собственно говоря, является одной из самых неприятных, самых часто встречающихся проблем при встрече с родной душой. И... К сожалению, так практика показывает, вот уже 10 лет я занимаюсь этой темой, и львиная доля всех случаев ⁇ это когда упирается в то, что нет возможности встречаться, общаться. По различным причинам нет этой возможности. Нет возможности общаться, встречаться. А вот это вот мощнейшая тяга, мощнейшее притяжение двух душ, двух тел, оно это притяжение. Присутствует, оно никуда не девается. И человек как попадает между молотом и наковальней. С одной стороны, ему просто необходимо, жизненно необходимо встретиться, поговорить, хотя бы на минуту, хотя бы вот на часок, просто побыть. Вот такое невероятное притяжение, такое невероятное желание, всепоглощающее желание, просто побыть с этим человеком. Это с одной стороны. А с другой стороны, человек испытывает колоссальную боль и говорит, «Господи, мне бы забыть его, больше ничего вообще не надо». Просто забыть, как будто ничего не было, как страшный сон. Потому что это длится уже долго, у некоторых людей, у людей это длится годами, и это очень мучительно на самом деле. И человек, конечно, выматывается, он выгорает, он уже не чувствует никаких сил не ни работать, не если у него есть семья, семьей заниматься, не собой заниматься. У него просто а, резко падает энергетический уровень, он колоссальным образом теряет энергию. И да, иногда еще и болеет, не дай бог, тоже нередко случается. И в итоге вследствие всего этого он просто говорит, я хочу, чтобы этого в моей жизни не было. И вот с таким запросом иногда приходят на консультацию, приходят на сеансы исцеления. Говорят, я понимаю, у нас уже ничего -то точно не будет. Уже несколько лет длится эта история. Между нами уже все говорено, переговорено, если люди все-таки общаются. Мы уже все выяснили 10 раз. И по одному тому же кругу мы уже 20 раз прошли. И мы понимаем, вместе мы быть не можем. Поэтому я хочу просто освободиться от этой связи, просто чтобы не помнить, не знать этого человека. Я хочу жить своей жизнью, я хочу заниматься собой, я хочу двигаться куда-то дальше. И часто, практически всегда, наверное, в 90% случаев люди говорят примерно одно и то же. В общем-то, в общем-то, они говорят, я благодарен этой встрече с родной душой, потому что она мою душу пробудила, и я узнал или узнала, что такое есть настоящая жизнь, что такое по-настоящему любить, как себя чувствовать женщиной. Женщины часто говорят, что пробуждается женская энергия. У нас об этом, кстати, тоже есть отдельное видео. Там очень много подробностей интересных, как пробуждается женская энергия, как это проявляется, что с этим делать. Так вот, она говорит, женщина, что я узнала, какая я есть настоящая женщина. И все это духовные богатство, которые, конечно же, имеет огромную ценность, я очень благодарна этой встрече, благодарна судьбе, Богу, Ему. А женщина чаще всего приходит с такими проблемами, что он появился в моей жизни. Но я больше не могу это выносить. Больше просто не в состоянии. Нет никаких сил, ни душевных, ни физических уже сил. Нет, просто я хочу, чтобы эта связь прервалась. И парадоксально то, что а, в течение консультации, либо сразу же, либо через несколько минут, выясняется, что на самом деле а, женщина или мужчина не хочет терять эту связь. Вот это парадокс. С одной стороны, говорят, хочу забыть, чтобы этого не было кошмара, больше не могу терпеть эту боль. И это понятно, совершенно понятно, потому что ну, никаких сил уже на это нет. И жизнь проходит мимо. Годами все это длится, и человек не может заняться ни собой, ни, ни бизнесом, ни семьей, если она у него есть. Вся жизнь как будто бы проходит мимо, и вся жизнь сконцентрирована вот на этой встрече. Все время э, он или она у меня в голове, я все время разговариваю, испытываю эту боль, все время эта мысль, мы не вместе. И в то же время человек на консультации говорит... Но когда этой боли нет, я испытываю такое колоссальное счастье, я испытываю такую любовь. Я чувствую, как наши души вместе. Я с ним говорю у себя внутри и чувствую, как будто он рядом со мной. Вот мы с ним на прогулке вместе, или дома я сижу, или даже на работе, даже за рулем, неважно где. Когда он со мной, его душа со мной, я чувствую его в своем поле. И когда у меня нет этой боли, нет этих мыслей о том, что мы не вместе или какие-то еще конфликты, то я просто испытываю невероятное счастье. Это божественное состояние. И либо напрямую, либо как бы косвенно человек говорит, я не хочу с этим расставаться. Я не хочу терять эти состояния божественной любви, безусловной любви. Когда я люблю свою родную душу, то у меня нет никаких претензий, никаких условий, я даже не думаю о том, что все обстоятельства нашей повседневной жизни, они как бы против нас. Я ни о чем не думаю, я просто чувствую единство наших душ. И вот это такое колоссальное счастье, которое неповторимо, которое ни с чем не сравнить, которое ни при каких других обстоятельствах не возникает. И вопрос, что же с этим совсем делать? С одной стороны... Жуткая, непрекращающаяся, безысходная боль без всяких перспектив на улучшение. Потому что, повторяю, часто люди обращаются на консультацию, либо за помощью на исцеление. Они обращаются уже, когда несколько лет, много лет пройдут вот этими кругами, кругами ада и чистилища. Это с одной стороны. С другой стороны, не хочется забывать, и даже и не может, никак не получается забыть эти божественные состояния. Что с этим делать? Как с этим быть? Как это соединить? Кто-то задает вопросы и говорит, как же мне отсечь эту боль, чтобы испытывать, но ну, только вот это вот блаженство, пусть он не со мной, ладно, я уже смирился или смирилась. С этим уже как бы все решено, но хотя бы внутри я хочу это чувствовать. Пусть это хотя бы внутри у меня будет. Как это сделать, чтобы внутри у меня была Божественная Любовь, счастье, единение? А вот это страдание, чтобы не было. И с одной стороны сказать нужно, что по большому счету это невозможно. Вот так, как человек заявляет свой запрос, как он хочет, чтобы было, вот то, что он хочет, это невозможно. Невозможно просто испытывать счастье любви, вот то, которое он испытывает, и просто отсечь э, страдания, чтобы их не было. Поскольку не вместе, поскольку какие-то конфликты, нестыковки и так далее. Вот это невозможно сделать. Тогда какое же решение? Как избавиться от этой зависимости, но в то же время сохранить состояние любви? Как избавиться от этой боли, которая периодически переходит уже в психосоматическое заболевание, но тем не менее не расставаться с душой, вот хотя бы внутри чувствовать свою родную душу? Это возможно, но только не так, как большинство себе это представляет, и не так, как люди это формулируют. Это, возможно, совершенно на другом уровне. Совершенно на другом уровне а, не только восприятия и ощущения этой любви, но самое главное, совершенно на другом уровне осознавания, понимания, что это такое. И с одной стороны, может показаться, что я вот уже об этом говорил много раз, и за 10 лет я не знаю, наверное... Не одну сотню раз я об этом говорил. О том, что нужно выходить на новые уровни сознания, ну и так далее. Как бы все это понятно. Нужно выходить на новые уровни сознания, безусловная любовь, любовь без а, претензий, и даже любовь и свобода, люди говорят. Вот. У нас в нашей школе любовь и свобода – это одна из вершин а, пути родных души. Все говорить это правильно, понятно, хорошо, никто не спорит. Как это сделать? Как сделать, чтобы это получилось, чтобы это сработало, чтобы это было фактически внутри? Чтобы была любовь и не было привязанности. Чтобы было ощущение единства душ, но не было бы страданий по поводу того, что вот физически не вместе. Как все это фактически сделать? Вот в этом видео я хочу рассказать, как это происходит. Постараюсь рассказать это более-менее подробно, буквально поэтапно. Для того, чтобы те люди, сознания которых уже готовы к восприятию этой информации, они уже получили бы помощь, послушав это, у них это произойдет, с ними это случится. Они избавятся от зависимости. Ну а если пока такой внутренней готовности нет, вы хотя бы знали ориентиры, векторы, в каком направлении, как это происходит. При встрече с одной душой, если у вас невозможно физическое воссоединение, каким образом вы можете избавиться от зависимости, от жесткой зависимости, уйти от страданий, освободиться от них, точнее не уйти, да, вот сам себя я поправлю, а освободиться от них, от страданий, это не одно и то же. Уходить от страданий в данном случае бесполезно, не убежишь никак. Как же это происходит? Некоторые, ну, честно сказать, немногие, я не знаю, сколько в процентном отношении, но ну, может быть, процентов 10, максимум 20, тех людей, которые обращаются на консультацию, они... Чувствуют и в какой-то степени осознают, в той или иной степени осознают, что же на самом деле происходит, когда вы встречаете свою родную душу. Они осознают, что... Они даже говорят так, я буду очень постепенно, очень подробно, они говорят так, «В виде этого человека я понимаю, что это вообще не мой человек, это не мой типаж как он внешне выглядит, как он живет, его образ жизни, иногда даже какой-то не тот социальный статус, например. Как бы то ни было, в любом случае, говорят, вот внешний я вижу, это не мой человек. Но когда я внутренний, внутри у себя его чувствую, это самый родной в мире, самый родной во всей моей жизни человек. Вот что это за безумие такое? Если эти люди начинают чувствовать и осознавать дальше, они начинают понимать. И даже можно логику немного включить. Тут ум немного помогает. Если человек точно не тот, а душу чувствуете его, и она самая родная и близкая в мире, то все дело-то не в человеке, а в его душе. Правильно? Это же очевидно. Но даже вот до этого очевидного факта Многие не добираются, они никак не могут с этим справиться. Если вы почувствуете, если вы осознаете, что на самом деле вы встретили родную душу, душу, а не вот в первую очередь не личность. Личность иногда подходит, если это гармоничная кармическая связь. Прям говорит, тот отличный человек, я такого во сне рисовал всегда себе, ну то есть видела. А вот женщина, как правило, этим занимается. А вот это гармоничная кармическая связь, как правило. Но если это родственная душа или близнецовая половинка, скорее всего, вы будете очень удивлены его внешним видом, его а, какими-то жизненными, основными жизненными программами, его философией, взглядом, образом жизни. Вы будете очень, а, если не шокированы, то удивлены, что это вообще не ваш человек, не ваш типаж, а душа ваша. Так очень просто, вы встретили не человека в первую очередь, а душу его, его душу. А если вы идете в своем осознавании еще глубже, в глубину, или еще можно сказать в высоту, вот погружаетесь в глубину этого осознавания, этого чувствования, вы чувствуете, чувствуете, чувствуете, что через его душу проходит поток любви. Не его душа является источником этой любви, которая направлена на вас, и вы чувствуете эту любовь, вы чувствуете это протяжение. А через его душу проходит поток любви, и этот поток любви – это самое колоссальное, самое невероятное счастье, которое вы испытывали в своей жизни. Вы находитесь именно в потоке, это не просто название «поток», это поток, он вас несет, он движется, он постоянно меняется. Вы встречали свою родную душу, наверняка чувствовали, понимали, осознавали, что как только вы встретили, время как будто спрессовалось, и каждый день, каждый час, каждая минута они наполнены, они насыщены, что-то происходит, жизнь происходит. И это, эта жизнь, она вас куда-то несет, возникает какой-то напор буквально, который вас куда-то несет. Вам в прямом смысле иногда хочется куда-то бежать, идти, что-то делать очень часто, но это, если, правда, идет по полюсу Ян, по мужскому, по мужской энергии. Если по полюсу Ин, то, наоборот, вы расслабляетесь, и вы в этом потоке, ну, вот, как кто видел мультфильм «Ежик в тумане», вот он бутых в речку, и пусть река сама меня несет. Вот, кто не видел, посмотрите, кстати, хороший мультфильм. Вот вы попадаете в этот поток, если по полюсу И, то и этот поток вас несет, вот буквально вот так вот калышет. Это поток любви, это реальный энергетический поток, который имеет свои характеристики, вибрационные. У него есть, можно так сказать, свой вкус, свои оттенки, его не перепутаешь с другими потоками. Когда говорят «любовь», то любовь бывает очень разной на самом деле, очень разной. И поток родных душ, мы называем РД-поток, это совершенно особенный поток. И если человек начинает осознавать, что именно этот поток энергии его начинает притягивать, куда-то вести, начинает пробуждать его душу, начинает менять его жизнь, трансформировать его, он начинает интересоваться теми вещами, которые раньше его вообще не интересовали, в частности, духовность, философия, эзотерика, психология, ему хочется изменить свою профессию, изменить свою жизнь, вообще хочется. Вот этот поток его несет через вот такие вот перипетии. Вот если человек это чувствует и осознает, что на самом деле все дело не в личности, а в потоке, поток любви, поток единства душ, поэтому это РД-поток, поток родных душ, то этот человек имеет все шансы избавиться от зависимости, от этой жесткой зависимости. Мне очень трудно подбирать слова, потому что я понимаю, что многие услышат слово «зависимость», и каждый поймет его по-разному. Ну, зависимость вообще, это сразу же возникает такой образ, сродни алкогольной зависимости, игровой зависимости или тому подобное. При встрече с родной душой это не совсем то. Это независимость... По большому счету, на самом деле, независимость от человека. И вообще, даже по большому счету, это независимость. Это притяжение самого родного чего-то. Поначалу, может быть, чего-то, как вы даже не будете определять это никакими словами. Притяжение чего-то самого родного, самого теплого, яркого, света счастье. Вот притяжение всего этого вызывает то, что потом, а, вследствие эго человека, вследствие его низкого уровня сознания, переходит уже потом в зависимость. И если он осознает, что это на самом деле поток, то начинают выходить постепенно из этой зависимости. Ему открывается, пожалуйста, скатертью дорога, чистый путь. До тех пор, пока вы не осознаете, что на самом деле встреча с родной душой – это встреча с потоком любви, вот до тех пор, пока этого осознавания нет, вы будете бултыхаться в этой зависимости, вы будете все время ходить по одному и тому же кругу. И это происходит и в жизни, и, кстати говоря, на сеансах. Вот когда ко мне приходят на сеансы исцеления, пока человек не может никак, как бы даже с моей помощью – Никак не может ухватить вот эту вот а нить потока, вот, пока у него это не получается по различным причинам, до тех пор он ходит и ходит, ходит и ходит по одному кругу. и Мы можем работать целый час с этим человеком, и все равно он как бы не может выбраться из этой ситуации. Он чувствует, что она его как капкан держит. Но как только происходит осознавание, чувствование этого потока, человек чувствует. Сначала он чувствует, а потом осознает. Осознавание очень важно. Можно чувствовать, но не осознавать. Как только он почувствовал, как он только осознал, что это поток, все. Этот поток его начинает выводить из зависимости практически сам, почти что сам. Вам достаточно будет только отдаться этому потоку. Но что такое отдаться потоку? Вот это опять легко сказать. Для многих людей это вообще недостижимо, не получается. Они вроде бы говорят, я все понимаю, я стараюсь, я пытаюсь расслабиться, я вхожу в состояние смирения, ну и так далее. Но не получается. Ну, не у всех это получается, не всем это дано с первого раза. Даже на индивидуальных сеансах порой приходится довольно долго повозиться, прежде чем человек действительно попадает в поток, и тогда начинается процесс, процесс освобождения от зависимости. Как только вы попадаете в поток, мы называем это РД потоком, поток любви, вы чувствуете любовь к своей родной душе. Вы чувствуете, на самом деле уже начинаете ощущать состояние свободы, освобождения. Это не только безусловная любовь, это состояние покоя и состояние, которое вас приближает к тому, что ощущается как приближение к истине, вы это чувствуете. Вы начинаете чувствовать, что вот, вот, что-то очень важное сейчас должно произойти, что-то очень важное вы должны узнать. И это действительно происходит. Тот поток, который проходил через вашу родную душу, который вы чувствовали, который вас притягивал, и если вы его неправильно понимали, то он вызывал зависимость. Тот же самый поток, он вас приводит к источнику любви на самом деле. И иногда, особенно на сеансах, это бывает довольно быстро, то есть буквально это за несколько минут, за час, можно это состояние испытать во всей полноте. И человек чувствует, что у него не только теперь нет зависимости, он чувствует, что он узнал сам лично, понял, познал смысл, суть, миссию этой встречи, встречи с родной душой. Суть и миссия этой встречи состоит в том, чтобы познать источник любви. Что эта любовь никогда не принадлежала ни ему, ни вам. Она даже не по большому счету как бы не проходила через него. Эта любовь, она была сама, как источник всегда. И этот источник, для того, чтобы добраться до вас, так сказать, он а, выбрал родную душу вашу, для того, чтобы произошла эта встреча, и для того, чтобы вы почувствовали близость этого источника. Многие задают вопрос, конечно, опять-таки с драматичными нотами в голосе, если мы не будем вместе, если нам не судьба быть вместе, зачем эта встреча, зачем мучить человека, неужели высшие силы так жестоки, так бессердичны, чтобы устраивать такую встречу? которые бесперспективные, но никак от нее не освободиться. Зачем, почему все это и за что? Вот люди очень-очень негодуют, очень драматично это воспринимают. Именно для того, чтобы вы познали источник любви. Для того, чтобы вы освободились. В источнике любви человек чувствует свободу, духовную свободу. Если вы во всей глубине это узнали, то вы испытаете состояние, которое называется самадхи, Или в индуистской традиции еще называется это мокша, освобождение. Или мукти, говорят. Это величайший духовный дар. Вы узнаете и видите, что на самом деле весь мир, вся жизнь, это матрица, это театр. И вы понимаете, что на самом деле того, что вы всегда воспринимали в жизни раньше, этого просто нет. Это иллюзия. Говорить об этом совершенно бессмысленно. Это нужно только испытать. Но говорить об этом можно только с точки зрения того, что у вас внутри что-то очень сильно отзовется. Вы посмотрите это видео, услышите эти слова. У вас внутри что-то очень сильно отзовется, внутри, в душе что-то, может быть, щелкнет и пойдет процесс, процесс движения к источнику любви. Для кого-то может показаться все то, что я сказал, просто красивыми словами. Человек сидит и говорит какие-то прописные истины, может быть, даже книжек начитался. Вот если вы, особенно недавно, смотрите наш канал, вы можете вдруг так подумать. Кто давно с нами, вы знаете, что я говорю и о своем собственном опыте в первую очередь. И о опыте многих людей, с кем я работаю, в том числе на индивидуальных сеансах, на групповых ретритах. Я скажу честно, немногие, меньше половины людей, которые на пути родных душ, они идут этим путем. Меньше половины доходят до источника любви во всей полноте. Прикоснуться к источнику любви сейчас в наши времена относительно просто. Есть довольно много различных техник, практик, в том числе и в школе родные души, есть и онлайн практики и РД-активации, живые практики, индивидуальные сеансы. Прикоснуться к любви и свободе вы можете. Прикосновение оно тоже дает довольно много. Человек начинает понимать что на самом деле Любовь, она другая, она э, не имеет э, прямой связи с зависимостью, скажем так. Да? Любовь – это независимость. Настоящая Любовь – это что-то другое. Но это только как ознакомительная версия. А для того, чтобы во всей глубине почувствовать и во всей глубине узнать это состояние Любовь и Свобода, нужно, э, нужно самостоятельная довольно серьезная, усердная практика. Ну, либо, если вы в прошлой жизни уже эти состояния испытывали, значит, тогда вы довольно быстро в это войдете, и вы там будете как рыба в воде. То есть для вас это не будет большой проблемой. И с такими людьми я тоже знаком. И вот, собственный мой опыт именно такой же. Когда я встретил своего РД-учителя в 2003 году, то вот этот поток подхватил меня. Понес меня, и я чувствовал, что я в этом потоке как дома, и когда я уже добрался, пришел к источнику, вот случился вот опыт, который теперь называют просветление, или пробуждение, или вот нервик альпасамадхи, самадхи как угодно можно называть, я предпочитаю называть это опыт освобождения, потому что я почувствовал абсолютную свободу. А все это возможно... Но есть поговорка, которая гласит о том, что человек редко делает то, что мог бы сделать, но практически всегда делает то, что вынужден сделать. То есть как бы другого выхода нет, деваться некуда. Вот когда человек уже вот так вот как стенки прижмет, прижмет это зависимость, эта боль, страдания, ну и так далее, о чем я говорил уже, да. Вот когда его очень сильно прижмет, и он будет вынужден из этого искать выход, то выход он найдет вот именно в этом состоянии. И в конце, в самом конце, я скажу такую вещь, которая может многим не понравиться и опять вызвать негодование и какой-то внутренний драматизм. Но я, этого скажу, я это скажу, потому что это действительно так. Когда вы встречаете свою родную душу, Особенно, когда вы понимаете с течением времени, с годами, что вам вместе действительно не быть, не судьба. Так вот, когда с вами это происходит, и вы все равно продолжаете думать, что эта встреча все-таки, несмотря ни на что, с преодолением любых препятствий и так далее, и так далее, и так далее должна вас воссоединить эта встреча. Вот непременно только должна воссоединить. Я должен или должна быть с этим человеком. Если вы таким образом будете относиться к этой встрече, то вы переживете колоссальную трагедию, колоссальную драму. Вы будете очень сильно страдать. И это будет четким показателем того, что вы не правы. Но если вы к этой встрече будете относиться как к встрече с душой, то есть вы встретили свою именно родную душу, если при этой встрече вы будете чувствовать поток и осознавать его, то вы испытаете в своей жизни такое счастье, такое блаженство, такие божественные состояния, самые высшие состояния, которые ни при каких других условиях, Просто невозможно испытать. Пусть родных душ — это не просто путь к Богу, не только путь к Богу. Это особенный путь со своей энергетикой. И в конце этого пути, когда вы подбираетесь к источнику, там вы встречаете такие состояния. Это не экстаз, не экстатические состояния, нет. Мне опять очень трудно подобрать слова, Вы чувствуете, что это самое-самое лучшее, что только возможно в жизни. Если вы будете правильно относиться к этой встрече, то вы не только избежите зависимости, не только ее преодолеете, через нее пройдете, вот так лучше сказать. Не избежите, а пройдете через зависимость, потому что все равно придется а, через нее пройти, кто-то долго в ней остается в зависимости, кто-то через несколько недель уже через это проходит. У каждого свой опыт. Пройдете через зависимость и выйдете на настоящее счастье, на новую жизнь. Мне не хотелось бы завершать как-то патетически, тем более как-то пафосно. Но на самом деле все так и есть. Все так и есть. Все, что от вас требуется, это при встрече с родной душой, это погрузиться в свою душу. Очень внимательно прочувствовать, просмотреть, что же там внутри. Что это за колоссальные притяжения, что это за колоссальная любовь. И если вы будете смотреть глубоко, глубоко, глубоко, то вы там увидите только свет, Безусловная любовь, как ни парадоксально, огромный покой и состояние свободы. Вот все эти высшие божественные состояния, они вам откроются.